Так, ручка разобрана, что нужно для того, чтобы ее разобрать? То есть вам понадобится, ну не такая длинная, да, ну примерно вот такого формата отвертка, сантиметров, ну может быть 15-20 мин минус. В принципе понадобится еще отвертка. Со звездочкой это для того чтобы выкрутить винт с торца надеюсь там фокус навелся разбирать бояться не стоит то есть здесь как таковых держателей на самой ручки нет она просто зафиксирована в лапках то есть я сейчас вам покажу То есть, вот непосредственно самая ручка, вот они, эти лапки. И в этих лапках держится вот, вот эти пазы. То есть, надо это дело протереть. И будет уже более детально видно. вот они пазы сами три паза то есть отломать их ну, возможно но крайне тяжело я думаю поэтому из зацепления выводить то есть начинаем саму разборку трошки с вот этой части, где откручивается винт то есть винт сначала винт и потом с этой части поддеваем тоненькой отверткой заводим ее сюда сбоку с торца с этих боков начинаем вытаскивать поступательными движениями вверх ну и соответственно когда вы уже можете отгибать ее пальцами вставляем отвертку таким макаром сюда поддевая вот таким образом можно также отгибать с боков, но если будете отгибать с боков, то можно повредить торец этой пластмассы. Вот этой. Поэтому не очень рекомендую. Лучше все-таки вытаскивать ее начинать вот отсюда и вот таким образом наверх. Грубо говоря, выламывает, но аккуратно это делать. Собственно, сама внутренность ручки состоит из двух электронных компонентов назовем так. Соответственно, это сама кнопка и непосредственно антенна, то есть номер этой антенны. Видно, не видно, не знаю, но в видео я напишу этот номер. И, соответственно, сама кнопка, то есть с микропереключателем, и залито это все вот таким вот мягким компаундом. То есть его необходимо будет сейчас снимать. Но этот момент уже записывать не буду. Прервусь, потом Собственно вот сама кнопка. Очистил ее от компаунда полностью. Микропереключатель на вид живой. Но обнаружил вот такой вот, вот такой вот момент. То есть провод был обломан. Залом как раз, который идет на антенну, возможно, это и является причиной выхода из строя кнопки. Сейчас я его спаяю, соответственно, проверю. Если это решит проблему, значит, буду проверять саму кнопку и все остальное на ней. Ну, собственно говоря, проблема была именно в обрыве, а не в самой кнопке. То есть кнопка рабочая. С той стороны также не работает на пассажирской двери. То есть на пассажирской двери кнопка вышла из строя где-то года через два после эксплуатации, а на водительской двери из строя вышло через три года. Ну, если крышу брать подальше, то, соответственно, срабатывать не будет. Рядом. Ну сейчас характерный писк о том, что что-то где-то не закрыто. Так что проблема в этом случае на этой двери на не в кнопке, а именно в обрыве. Кстати, да, просили показать еще как разбирать ключ, то есть здесь вообще ничего сложного нет, нет никаких ни винтов, ни болтов, ничего прочего. То есть нажимая вот эту кнопочку, соответственно, мы вынимаем само тело ключа. Потом вам понадобится вот такая вот отвертка, ну, либо что-то вот с такой плоскостью, широкой и толстой. То есть здесь в ключе есть отверстие. То есть вставляем в отверстие, держа руками вот так вот, и проворачиваем в сторону. Собственно, все, ключ вы открыли. Это необходимо вообще для замены батарейки. То есть батарейка здесь стоит CR2032. То есть, но я ее уже менял. То есть в данном случае у меня Energizer батарейка. Постояла, а я уже даже не помню какая. Но, скорее всего, во втором ключе там стоит одна батарейка. Но разбирать его, смотреть какая там батарейка, но наверное смысла нет то есть модель батарейки 2032 разбирается, ключ вообще элементарно ну и соответственно можно его заодно почистить взять щеточку либо кисточку и вот таким макаром протереть Можно использовать специальную жидкость для отмывки печатных плат. но здесь В данном случае достаточно всего лишь этого. Собираем в такой же последовательности. То есть две половинки. Вставляем и защелкиваем. Собственно все. Ну и само тело, ключа. Вставляем. Вот в принципе и все. То есть никакой сложности в этом нет. Заменить батарейку в ключе, в смарт-ключе. Достаточно делов там, ну, 2 минуты это максимум. Это открыть ключ, вытащить севшую батарейку, вставить новую и закрыть ключ, все. Надеюсь и это было ну, Собственно кнопка на своем месте, получается был обрыв на антенне, из-за этого кнопка перестала работать. Ну, как обычно, ключик ложим в карманчик. Соответственно, Все. вся. Кнопка циклирует. Осталось все это дело поставить на место и посмотреть, что со второй двери. И еще такой нюанс маленький. То есть, когда вы будете снимать ручку дверную. Здесь все это держится на мастике, чтобы ее потом обратно также качественно приклеить, воспользуйтесь либо феном строительным, либо таким мини феном. И, соответственно, разогревая, чтобы пыль не попадала слишком в большом количестве внутрь. Макаром Обратно приклеиваем есть какой-нибудь валик краскаточный можно им делать это еще будет удобнее и проще вот таким образом можно это все дело приклеить обратно по поводу пыли вот видно сколько ее здесь и по поводу колонок, кстати, интересный момент, они здесь на заклепках сделаны, то есть если снимать колонки, то придется ставить опять заклепки, в принципе, сложного ничего нет, но почему не сделано-то на винтах, либо на саморезах, большой вопрос. Кстати, вот так вот было приклеено уже, видимо, на заводе. Вот сейчас заметим, сейчас это дело тоже, подогреем и приклеим. Ну и так, чтобы снять обшивку, потребуется убрать здесь заглушку. Вот такого плана она здесь стоит. Вот так вот. То есть ее убираем. Откручиваем. Раз, саморез. Далее снимаем вот эту декоративную заглушку. То есть обычной отверткой поддеваем ее с этого края. Ну, еще снимается она легко. Сломать здесь что-либо ну невозможно просто. Потом также вывенно заставить. Соответственно, здесь винт снимаем. Сейчас я возьму отвертку. Текло не обязательно вернее необходимо будет поднять, потому что иначе вы ручку не снимите. Ну и также этот саморез. Достали? Далее снимаем декоративную накладку. Снимается она достаточно просто. Все, далее снимаем уже непосредственно саму обшивку. То есть с любого конца у вас должна быть лопаточка, либо можете отверткой минусом поддевать. И, соответственно, снимаем обшивку. На ней пистоны идут вот по полностью пистоны там их порядка 9 штук по-моему если я не ошибаюсь и в данном случае с, с, с пассажирской дверью отключаем стеклоподъемник и соответственно <coughs> а еще вот эту вот накладку надо будет снять то есть снимается на также поддеваем ее с одной рукой мне конечно тут снимаетесь и, и на камеру и так не совсем удобно Здесь также стоят пистоны, то есть отшлепнули и вытаскиваем. Здесь будут, в зависимости от комплектации, какая машина, здесь будет разъем. В данном случае разъем идет <coughs>, на электропривод зеркал повторитель поворота, который надо будет также снять. Здесь идет собака, нажимаете ее и отстегиваете. Ну и все, далее уже снимаете обшивку, то есть здесь вот есть технологическое отверстие, не знаю видно будет не видно, то есть в нее, в него продеваем отвертку, отвертку помощнее, я пока этой тавыряю мелкой, и надо двумя руками это делать. Вообще для этих целей есть специальные лопатки, пластиковые, могут сломаться, так что ничего страшного. вот, в принципе остались целые, два осталось. Таким макаром скидываем обшивку и отмечаем вот этот вот разъем на стеклоподъемник. Принципе, можно посчитать пистоны. Их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да, 9 штук. 9 пистонов. Два из них осталось здесь. Ну, кстати, вот тоже С завода как идет приклеено это все дело. То есть далее здесь необходимо будет возможно канцлерский нож, чтобы не порвать пакет. Ну в данном случае а такое, в принципе хорошо. И вот по поводу стекла. Специально не стал поднимать, показать, о чем я говорил, то есть необходимо стекло поднять, тогда необходимо будет добраться вот до болта, который в этом отверстии, чтобы снять замок и соответственно отключить сам привод. Ну теперь, чтобы поднять стекло, это либо, а можно водительской двери, чтобы ошибку сюда не накидывать. Нет, не срабатывать надо, накидывать. понадобятся трубочки. Вставляем уже через готовые отверстие. И, соответственно, понадобится Вниз. ничего страшного нужно будет достать но ну, чтобы не отрывать полностью всю пленку чтобы не пищало то есть далее вам необходимо будет снять еще разъем вот этот вот здесь тоже сложного ничего нет, нажимаем собачку на нем, отключаем и выводим из паза, вот таким вот образом. Далее вот эту часть сначала необходимо снять, то есть ему опять же понадобится. небольшая отверточка, ну, здесь необходимо отогнуть ручку и соответственно уже снимать, поставлю, то есть вот эту часть снимаем, ну и ложим, чтобы не потеряшка. Далее ручку, то есть она вот в таком положении стоит. То есть, как закрылась дверь. Ладно, с той стороны открою. То есть, как-то многие еще пишут, что здесь саморез, его надо откручивать. Ничего откручивать не надо. То есть, достаем ручку вот таким способом. Все. Ручка внутри. Возможно, здесь тоже обрыв. Не знаю, буду разбирать, смотреть, но здесь оборвано все. Я имею в виду оплетка. Но будем смотреть. Но кнопка также нажимается. В принципе, должно быть что-то одно из двух. Либо антенна вышла из строя, либо сама кнопка. Будем смотреть. То есть снятие самой ручки никаких проблем назад ставится она аналогично то есть заводим кабель заводим сначала вот эту часть все, ручка у нас стоит то есть для ее снятия необходимо открутить только вот этот болт далее снимаем эту резинку давайте я поставлю его будет видно да то есть также снимаем эту резинку берем звездочку т 6 откручиваем вот этот лент он не магнитится так что смотрите спалится и соответственно можно насадку поменять, возьмем, допустим, минусовую. То есть все, видите, подкрутили, вот в это место вставляем отвертку поддеваем, выводим из шлицов. Таким вот образом. Потом старпса немножко поддеваем, ну здесь конечно подлиннее надо отверстие. То есть примерно вот такое. То есть особо давить не стоит, чтобы все-таки не погнуть там, да, пластмассу в каком-то месте, не сломать. Не. Заглушки вы уже видели, вернее, боковые зажимы на этой ручке, то есть я уже показывал на той ручке. То есть вот таким макаром все сняли, соответственно здесь целое. О, кстати, грязи сколько здесь. По поводу того, э, смотрел тоже формы всякие по поводу работы не работы кнопок. Там кто что пишет. Из-за чего вы можете работать там и так далее. Кто-то пишет там вообще гениально, что это на мойке от высокого давления более 100 бар там и так далее забывают туда кучу воды в эту кнопку, выходит из строя микропереключатель. Брехня на самом деле полная, потому что здесь, разбирая ручку с водительской стороны, то есть здесь полностью все герметично. Да, вода вот в эту кнопку внутрь попасть просто, но ну, не может никак. И даже на то убеждение и утверждение, что вода везде, везде найдет себе дырочку, да, она может быть попадет сюда, на антену, там, вот здесь вот она, в этой полости может быть. Но именно в кнопку саму внутрь, и тем более на микросхему, которая залита еще сверху компаудом, она никогда не попадет. Поэтому не ведитесь на этот бред. Единственное, что сначала надо проверить, вообще в любом случае, это обрыв, действительно ли он есть если есть мультиметр даже, да, можно прозвонить, но тут в любом случае придется разбирать как бы все это дело, чтобы устранить самообрыв. конечно сделано в принципе не очень хорошо, вот в этом месте, да, заедена проводка сюда, почему не хорошо, потому что обрывы эти случаются, скорее всего да не скорее всего, а 99,9% от мороза, то что ручка туда-сюда открывается-закрывается, вот как раз вот после моек когда не делают сушку ручек и не силиконя, да, вот это все дубовое, соответственно, оно на излом играет, играет, играет, и со временем там у кого-то оно сразу там отваливается перестает работать у кого-то там спустя год у кого-то в моем случае там спустя одна ручка два года третья ручка три года, вернее первая ручка э, два года вторая ручка через три года вышла из строя ну, перестала просто работать кнопка вот и все. Поэтому вот эти места, то есть на первой ручке я завел их просто сюда, вот в этот промежуток я оставил, то есть не стал уже заводить какую-то проушину. В принципе, если вы так сделаете, то ничего страшного в этом не будет. И тут даже вот вытащить эти провода, да, как бы, ну, не так легко отсюда. Все вытаскиваем, в принципе, вот у нас обрыв уже видно но я его уже увидел, так что вот он обрыв то есть в данном случае вам еще понадобится термоусадка небольшой кусочек ну, буквально вот такой двоечка то есть вот он обрыв провод просто пополам остальные провода я посмотрел уже целые а именно на антенну провоз пополам, то есть я сейчас залужу и, соответственно, запаяю. Это можно сделать с зажигалкой, там, чем угодно. В принципе, ничего страшного не будет, если вы это сделаете с зажигалкой, либо горелкой, там, да, без разницы. И, соответственно, берем канифоль, либо это будет жидкая канифоль, либо твердая, неважно. Предварительно, соответственно, надев термоусадку. И потом уже запаять. Снял, конечно, так называемую третью руку, чтобы она мне тут не мешалась. Ну, собственно, вот и все. То есть, обрыв. Соответственно берем фен, либо такой, либо я уже говорил, строительный. Для усадки термоусадки. антенна тоже, она с обратной стороны залита вот таким компаундом мягким, что, в принципе, можно посмотреть по ее герметичности. То есть, кнопка, которая находится здесь, под резинкой, она также залита вот таким же компаундом. Ну, собственно, и все. Вот и весь ремонт в данном случае кнопки без ключевого доступа. То есть э, у тех, у кого есть проблема такая, да, не работает кнопка, вы для начала проверьте на обрыв, то есть возможно просто дело всего лишь во обрыве и все. Кнопка у вас скорее всего может окажется и целой, поэтому если машина на гарантии, конечно, я советую ехать к дилеру и соответственно, чтобы они вам все это дело меняли, но если у вас гарантия кончилась, то в принципе правильное решение будет разобрать ручку, как бы посмотреть, в чем дело все-таки. Если это обрыв, то ни о каком заказе новой ручки речи не может идти, соответственно, вам необходимо будет устранить только обрыв. И даже, если у вас вышло из строя микропереключатель, да, так называемый, то и его можно найти то есть в радиомастерских с каких-то там печатных плат посмотреть как бы аналогичный выключатель можно найти мне кажется спокойно достаточно только поискать в принципе и все либо те резисторы которые стоят на микросхеме соответственно тоже прозвонить их и мне кажется тоже может вполне вероятно что если один из них ушел из строя и его найти не состоит труда то есть я смотрел на Existe, да, там сейчас более-менее адекватные цены на запчасти, но стоимость самой ручки в сборе для бесключевого доступа порядка шести с половиной тысяч. То есть на бюджетный автомобиль не совсем бюджетная цена, поэтому как бы, но бежать и покупать ее особого желания-то и не было. Таким вот образом я оставлю проводку, то есть заводить в это гнездо я уже не буду, чтобы избежать опять где-нибудь залома, потому что зимой 100% это будет здесь иметь подвижность и соответственно рано или поздно может обломаться. Здесь вот есть лапка на ручке. Когда будете собирать, сначала, соответственно, вставляем эту часть сюда, а потом уже заводим саму ручку. То есть имейте в виду, что эта лапка она очень слабая, и отломать ее в 5 секунд можно. И если у вас выпала эта кнопка, которая здесь стоит в самой ручке, то есть проблем назад ее поставить, тем более никаких нет, потому что здесь есть паз. И на самой кнопке ответный паз, то есть иначе вы ее не поставите ставим кнопку, если она у вас вылетела, и собираем все это в обратной последовательности. В принципе, вот и все, то есть кнопка нажимается. Осталось ее только проверить, поставлю на машину, проверю, но, скорее всего, с кнопкой все в порядке и проблема только в этом, но сейчас убедимся. Ну, в принципе, ручку я поставил, то есть ее ставить назад вообще делов. Пяти минут даже у меня не ушло, наверное. Ну и проверяем, вот. Ну, с ключа, соответственно, закрывается, открывается. Оставим открытую. То есть ключик, карманчик. И проверяем кнопку. Все. Только зря я ее поставил, я не делал сюда резинки. Придется снимать и стоит резинка. Вот. Ну, в принципе, это будет недолго, но проблема вот может заключаться именно в обрыве а кнопка, скорее всего, у вас может быть и целая ну и соответственно также ставим обратно обшивку то есть если у вас пистоны остались в дверях вынимаем пистоны, но ну, вот это придется поменять поменять не на что, я его, скорее всего, туда просто сейчас приклею на термоклей посажу и все. а при следующем уже снятии соответственно, надо будет менять если понадобится следующее снятие ну, собственно и так на примере разобрали кнопку от машины kia кеария третьего поколения 2014 -го года комплектация премиум то есть какие вообще могут быть причины выхода из строя до да? системы бесключевого доступа и непосредственно кнопки на ружке дверей на самом автомобиле то есть первая причина это обрыв то что вот было наглядно показано вторая причина вторая причина Выход из строя самой платы, либо какого-то отдельного ее компонента. Третья причина может быть, не исключаю, но может быть, выход из строя микропереключателя. Но это надо постараться, чтобы его сломать. Четвертая причина может быть короткое замыкание в самой проводке автомобиля, либо где-то на массу будет кратить и так далее. Вот это вот основные причины, из-за которых может не работать кнопка. Но основные две причины, которые можно выделить, это либо обрыв на антенне, либо на самой кнопке управления И, соответственно, выход из строя электронной платы В первом случае можно обойтись малой кровью и, соответственно, ничего не бегать, не искать Достаточно лишь соединить провода и поставить все на место, будете работать А во втором случае вам понадобится либо какие-то ремонтные мастерские посещать вместе с этой платой и подбирать уже компоненты по поводу вообще рекомендаций каких-то минимальных использований этой системы в зимнее время, особенно после моек автомобиля. То есть я читал формы всякие, там очень много всего написано, и вплоть пишут до того, те люди, которые даже не имеют представления, как это выглядит, они начинают давать советы, что разобрать, где что ковырять. Причем сами никогда этого в глаза не видят. То есть, понятно, люди внимают таким советом, начинают лезть, а потом у них тонна вопросов. Рекомендую сначала найти правильную информацию, и согласно этой информации уже следовать, а не полагаться на какие-то беспочвенные рекомендации, скажем так. И по поводу использования, допустим, в зимнее время, да, съездили вы домойку, помыли автомобиль, заведите себе правило держать в машине разбораживатель замков либо ВД-40, то есть непосредственно прямо на мойке в боксе. Пшикайте туда, если вы отказываетесь от продувки замков и всего остального. Просто пшикайте в само место, где находится кнопка. То есть внутри, я уже вам показал, это все прорезинено. Попасть вода внутрь просто теоретически практически не может. Но попрызгав на саму кнопку, то есть вы сохраните вот это пространство от льда в самой кнопке. В следствии чего избежите ее залипания. Либо продавливания. То есть я также читал, там были некоторые комментарии, что люди с усилием начинают ее давить, она просто западает и остается там. Да, вы ее вдавили и все. То есть и потом она не работает. То есть микропереключатель в замкнутом положении постоянно находится. Если до него достали, если его продавили. Вот такая вот небольшая рекомендация. Так, в принципе, как многие даже пишут, что эта система перекочевала с премиумных моделей там, на бюджетные модели. И все эти болячки, которые были там, остались здесь. Такого тоже, в принципе, нет. Это конструктивная особенность вообще любого механизма. И списывать это на какую-то там болячку, автомобильную, да, либо не производитель там не предусмотрел, да, какие-то там моменты. На самом деле это глупо. То есть сама система достаточно надежна, достаточно удобна в использовании. а Вот эти вот моменты по поводу заломов, да, это я считаю конструктивный конструктивным недочетом по поводу укладки вот проводов в таком положении, что при открывании ручки, да, при ее движении у них происходит некое шевеление и здесь в этом случае вполне логично предположить, что после мойки автомобиля там это пространство не защищено, да, оно не герметично и провода могут дубить то есть в этом случае можно было позаботиться там, о каких-то более мягких проводах скажем так, я не знаю, силиконовых там, которые подвижны при минусовых температурах поэтому здесь да, бывают такие конструктивные вот нюансы так что пользуйтесь этим видео этим скажем так маленьким мануалом по ремонту кнопки не спешите там делать поспешные выводы что у вас сломалась именно сама плата электронная вышла из строя для начала разберите и посмотрите то есть если у вас нет желания нет времени нет опыта то есть по каким то своим причинам вы не можете или не хотите этого делать отвезите ее на сервис машину опишите проблему и люди вам знающие там кто умеет делать это все, они разберут, посмотрят и скажут вам причину, что у вас все-таки вышло из строя. Либо это обрыв, либо это электронное управление, плата электронного управления, либо это сама антенна. То есть протестировать всегда все нужно и проверить.